Приветствую вас на канале компании Alter Air, меня зовут Виталий и сегодня мы представляем вашему вниманию совершенно новое для рынка Украины вентиляционное оборудование Это приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Meltem Компания Meltem это немецкий производитель, который специализируется на изготовлении вентиляционного оборудования А именно центробежных вентиляторов и вентиляционных установок для вентиляции небольших комнат и квартир Сегодня мы представляем вашему вниманию вентиляционную установку Meltam MVRG второго поколения. Это приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла максимальной производительностью до 100 метров кубических в час, что делает ее идеальным решением для вентиляции одной и двухкомнатных квартир. Уникальность данного оборудования в том, что она сочетает в себе функциональность и практичность полноценных вентиляционных установок, которые применяются в домах и квартирах и в то же время оно имеет компактные размеры, и по простоте монтажа данное вентиляционное оборудование очень похоже на стандартные децентрализованные вентиляционные установки. Вентиляционная установка очень компактна. ее габаритные размеры 59 на 36 и глубина 26 см. Монтировать ее можно тремя способами. Первый вариант – это классический настенный монтаж, и тогда вентиляционная установка может применяться как стандартное децентрализованное оборудование. При установке системы заподлицо со стеной вентиляционный агрегат дополнительно комплектуется алюминиевой пластиной, на которой может быть напечатано любое изображение. Забор и выброс воздуха осуществляется через комбинированную решетку из нержавеющей стали или через две пластиковые решетки. Поэтому монтаж вентиляционной установки обязательно должен происходить на наружной стенке. Но полноценный функционал вентиляционной установки раскрывается только при подключении к ней воздуховодов. Производитель предусмотрел возможность подключения к вентиляционной установке полужестких воздуховодов диаметром 75 мм. Рассмотрим систему вентиляции однокомнатной квартиры на базе вентиляционной установки Melton mvrg 2 Вентиляционная установка смонтирована в спальне возле окна. Подача воздуха осуществляется в две точки – кухню-гостиную над окном и в спальню а забор воздуха осуществляется в зоне готовки и в санузле. Вентиляционная установка может иметь на борту встроенный датчик CO2 и влажности, что позволяет ей работать в полностью в автоматическом режиме. Также дополнительно можно приобрести выносной датчик CO2 и влажности, что делает ее работу в автоматическом режиме весьма удобной. Управление вентиляционной установкой доступно с помощью мобильного приложения, кнопок на панели самого устройства или же дополнительного пульта. В приложении Meltem вы можете выбрать одну из трех доступных скоростей. Также по каждой из скоростей вы можете настроить производительность. Можно включить или выключить автоматический режим, работу по CO2, влажности или же работу по таймеру. Установка комплектуется полноценным пластинчатым рекуператором с эффективностью работы до 96%. Он может быть как обычным, так и энтропийным. Для очистки воздуха применяются два фильтра. Воздух с улицы фильтруется фильтром категории F7, воздух с помещения – фильтр категории G4. Применение данного оборудования является идеальным и весьма недорогим решением для вентиляции небольших квартир. Получить полную информацию о возможностях работы и применения вентиляционных агрегатов Meltem вы можете обратиться в компанию Alter Air. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы под этим видео. До новых встреч!